Всем привет, дорогие друзья! Сегодня такой небольшой ролик решил тоже снять. Посмотрел там, в Москве занимаются спортом люди, да, ходят там в салоны, в эти специальные. А сейчас мы покажем, как мы, короче, занимаемся спортом. Как русские раньше занимались спортом. Без всяких этих фитнес-клубов и всякого... Всякого такого дерьма, короче. Так, ну вот он спортсмен. Как говорится, занимается тоже спортом. Сейчас он прокачивает руку и спину. Короче, чистим пока дорожку. Погодкой. Вчера снег был, короче. Вот, такая погодка. Куру там ползают, вроде еще живую. Надо будет сходить в кстати, посмотреть. Плохо несутся. Плохо несутся куры. Не знаю почему, ребят. Кто знает, напишите в комментариях. Вроде комбикорм покупаешь. Может пушка зима. Ну, короче, из 9 кур. Только там 3-4 яйца в день, короче, получается. Очень мало. Сейчас вот тренажер сделаю свой. Покажу вам, как спортом надо заниматься, ребят. Ты что, домой просишь? Так, я-то думаю, кто тут все царапает. Слышь, без... Одноглазый Джон. Видите, один глаз подбит в дураке. Ну, то домой. Давай. монтирую инструмент ну, как ремонтируют цепь на купил новую цепь знаю. напишите в комментариях нормальная цепь нет такая цепь марка чемпион называется вот кстати вот кто кто пилит хоть, может кто не знал короче вот эту надо штуку короче все время переворачивать новую цепь меняете например цепь поменяли вот буковками например чтобы партнера так выглядел. так цепь затупила следующую цепь меняете переворачиваете и чтобы у вас ну короче постоянно ее менять надо разными чтобы вот эти зубцы вот эти постоянно не стирались если вы на одной стороне будете а когда меняете ее туда-сюда туда она ну, равномерно как бы стачивается Сейчас поменяем, ребят, цепь и в путь Цепь, короче, смотрите, тоже там, да, лайфхак Может что менял, интересно будет <coughs> Смотрите, что куда вот эти направленные зубцы Зубцы должны быть туда, как бы, пилить Направлено. то можно поставить вот так вот И не получается, что Не будут у вас цепить. Так, сначала, наверное это этого садим. Вот сейчас поменяем цепь. Проверяем ход. Ход нормальный. ставим все на место так ребят на цепь натянули немножечко вот так вот небольшая натяжечка есть ну как бы побольше натяжка она сейчас все равно растянется сейчас попробуем заведем поработать чуть-чуть бензин масло для цепи и погодим мы помчимся Ой, это смысл не в этом. попробуем завести, отсос, чего мы не хотим, потому что на стопе нажать. Вот оно фитнес-упражнение, которое мы сейчас будем производить. Все, приступим, ребятки, к визициям Причем немного попилив упражнение номер два. рубить? хорошо нормально так давай давай покажи -ка. это упражнение ребята номер 4 да в руку маленький дай мне большой а тут ваших нету ну, подвинься ну давай эту ставь коллег ну и как ты колешь Край, бей. Дай сюда. Дай сюда. Да, не, да нет, я сам должен. Край, день. Вот сюда бей, смотри. Вот, отлично пошла. Давай еще. Давай, то что да, Ну поставься Съемка будет, давай мне больше Наверное, он разомнется Не-не-не, ну, вот это тебе плохого Ну давай бережку. Пойди. Опа, не получилось. Давай. Вики, честь. Ну, еще одна грузочка. Да. Все виды нагрузок есть. Так. Что ж такое? -то? Я бы сейчас уже а? я бы сейчас бы расковал. На -те. Самый сильный. Да? Сейчас сходим, сходим. На большой. Сюда, ну, да. да ладно. Потом. Ты пока занимайся этим. Я его попробую. Ты его не, сло... не сможешь. Ага. Ну, давай. Три удара считаем и пойдем в курятник. Давай, давай. Крайби. Два. С третьей удара не ломаешь, все. Сейчас пойдем, ребята, сходим курять. Пойдем курять. Вот оно. Дорогающе по уложе. Ну, все, смотри, как съезды. уже все ребята на мясо пустили Да, видно, ребята, вот двоичка. Уже с утра снесли. Ну, как херачит. самец, черный. Чистый черный самец. Так, ну вот вместо воды, короче, просто снег ложим и все. Еще ну, зимой самое интересное, как взял черепануть снегу. И всё. Хорошо снег идет. Вот такой, ребят, вложик был. Кому интересно, ставьте лайк. Сейчас будем, не знаю, что Покулим, короче, дрова, докулим И Будет следующее видео, потом увидите, короче Все, всем пока, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь Пока, давай